Международный союз композиторов 21 век представляет интервью с композитором Ириной адарчук Паули. В рамках плановых интервью член нашего союза композиторов Ирина Адарчук-Пауле делится некоторыми своими мыслями. Ирина, Поскольку вы пишете музыку в том числе для детей и юношества, что, на ваш взгляд, отличает ее от взрослой? Простота мелодий, аранжировок, что-то другое. Мне думается, что не должно изначально быть подразделения на детскую и скажем взрослую музыку. Ведь и великие музыканты исполняли так называемые детские пьесы. Встает другой вопрос – как исполнять музыку? Так мастеру исполнить детскую пьесу в техническом плане особо не составит труда. А ребенку исполнить будет сложнее. Важно ведь ее выразительно исполнить. Вот я, к примеру, одну и ту же пьесу могу сыграть с разными интерпретациями. Где не будет одинакового исполнения. Я не считаю, что нужно употреблять значение слова Простота мелодии Безусловно Есть, допустим, мелодия, состоящая из трех звуков Но говорят же, что просто, то гениально Суть, конечно, в ином Хотя, чтобы очень великолепно сыграть мелодию Состоящую из пяти звуков Это надо умудриться Но эти же пять звуков имеют столько разнообразия, красота и выразительность звучания, ритмы, гормоны и так далее. Так как имея многолетний опыт репетиторской практики обучения игре на фортепе, а также сальфетжу, то могу сказать, что взрослые тоже обучаются игре на инструменте и точно так же проходят все фазы музыкального развития. Что называется сосок и чисто листа. И очень важно, насколько ученик мыслит. И для того, чтобы он стал мыслить музыкальными единицами, необходимо развивать музыкальное мышление параллельно со слухом, памятью и вкусом. Это основное в этом вопросе, что хотела сказать. Насколько хорошо дети воспринимают длинные произведения? Каков оптимальный тайминг композиции? Самые маленькие, дети учатся, самые маленькие дети учатся играть коротенькие пьески. Одна музыкальная фраза, либо мотив, затем две. Далее, где есть повтор. Затем период из 16 тактов, когда... И 12. Если взять немного постарше ученика, скажем, третьего класса обыкновенной музыкальной школы, они специализированы, ставится уже задача профессионального мастерства, то 2-3 страницы нотного текста, а в старших классов не более 4-5 страниц по продолжительности занимают музыкальное произведение от 2 до 5 минут. 5 и более минут уже в средних и старших классах школ искусств. Наиболее длинные произведения труднее выдержать, к тому же еще требуется и воля, и выносливость, уверенность физическая, а также техническая подготовка ученика. Главное настойчивость в преодолении трудностей. Детскую музыку писать легче. Я даже бы не стала. Что легче, что труднее. Вообще произносить эти слова композитор, когда пишет музыку, то об этих категориях и не думает. Конечно же, еще более велика ответственность создавать музыку для детей. Как вы оцениваете рынок произведений для детей в Российской Федерации? Есть ли спрос на нее? Музыкальных произведений для детей слишком много. Все зависит от предпочтений, а спрос, безусловно, есть. С какого возраста, на ваш взгляд, дети в состоянии воспринимать серьезную академическую музыку? Когда еще и не умела ходить, то уже слушала грамм записи, которые имелись в доме. Но, видимо, на тот момент все-таки было неосознанно. Даже многие взрослые не воспринимают серьезную академическую музыку, но для того, чтобы ее слышать и понимать, надо быть подготовленным и высокоразвитым человеком. Дети в состоянии воспринимать серьезную академическую музыку в любом возрасте, но возникает вопрос, насколько это происходит осмысленно. Порой взрослые, как только услышат классическую музыку, то ли по радио, либо транслируют по телевизору, то тут же переключают. Это говорит о том, что они не готовы и не воспитаны в музыкальном плане. И далеко не каждому человеку давно классическую музыку глубоко понять и воспринять. Если говорить про подростков, надо ли быть в мейнстриме современных течений? и всегда удачно. Или наоборот стараться прививать и развивать вкус к настоящей музыке? Безусловно, необходимо прививать интерес и развивать вкус к настоящей музыке. Сейчас начинаю работать над музыкальными фортепианными картинками для детей. Помимо композиторского имеется и литературное творчество. Можно ознакомиться на литературных сайтах бросо точка ру и стихи ру. Авторские страницы Ирины Адарчок Паули Это мой творческий псевдоним. Добро пожаловать в гости. Музыкальное творчество это мои два канала YouTube. Канал Мир и канал Ирина торчук Пауль. Буду очень рада и признательна всем зрителям и читателям всего наилучшего, прекрасного и красивого в новом году. С теплом и уважением. Торчук Ирина Валерия. Интервью опубликован 25 декабря 2017 года.